Фамилия имя, отчество. Гаврилочев Роман Александрович. Громко. Гаврилович Роман Александрович. Воинская часть. ВЧ-02511. Каменка Область, Сколько лет? 21. Область какая? Ленинградская. Ленинградская. Старый Новый Петергоф, да? Так Классная точно. вещь. Ваша. Рабиев Вадим Валерьевич. Воинская часть. 2511. Mm? Отставить, да.